А вы знали, что у каждого места размещения в Инстаграм разная модель поведения людей? Как учесть это при запуске рекламы? Давайте будем разбираться. Всем привет, меня зовут Наталья, и мы продолжаем рассказывать про рекламу в Инстаграм. Сейчас вы можете разместить объявление в Инстаграм Stories, в ленте и во вкладке «Интересные». Кроме того, Instagram еще в мае анонсировал рекламу в IGTV в видеороликах блогеров, но пока этой возможности нет. Рассмотрим подробнее три плейсмента. Реклама в ленте и во вкладке «Интересные». Здесь нужно обратить внимание на текст объявления. Опишите коротко и понятно ваш продукт или услугу. Чем короче, тем лучше, потому что длинные тексты Instagram обрезает, и чтобы увидеть полное описание, пользователю придется нажать на «Еще», а делать на это вряд ли захочет. Поэтому три основных правила. Первое. Напишите кратко и емко только самые важные основные тезисы, чтобы в объявлении вся важная информация отобразилась до того, как Инстаграм обрежет текст, и пользователь мог понять, что он получит без чтения дополнительной информации. Второе. Убедитесь, что текст дополняет креатив, изображение или видео. Третье. Используйте квадратное объявление со соотношением сторон один к одному. В таком случае меньше вероятность, что оно исказится и неправильно отобразится в рекламном объявлении. Реклама в историях, Instagram Stories. Для Stories не стоит использовать те же креативы, как и для ленты или вкладки интересные. Лучше сделать отдельное объявление. В Stories реклама отображается иначе, вертикально и в полноэкранном формате. Кроме того, изображения и видео в Stories могут быть более живыми, не такими идеальными, как в ленте. Учитывайте это, если хотите, чтобы реклама выглядела максимально нативно. А также стоит учесть, что в верхнем левом углу будет отображаться название вашей компании. А при добавлении кнопки с противом действию она будет автоматически добавлена в нижней части баннера. Поэтому постарайтесь не размещать в этих блоках ничего важного. Для рекламы в Stories можно добавить наклейку с опросом. Опрос — отличный инструмент, который позволяет повышать вовлеченность и привлекать внимание большего количества пользователей к вашему объявлению. Эта опция доступна в случае, если в качестве плейсмента выбран только Instagram Stories. Настройка будет доступна на этапе создания объявления. Необходимо поставить чекбокс в пункте Добавить интерактивный опрос. Написать вопрос, варианты ответа и настроить внешний вид наклейки с опросом: ширину, поворот, горизонтальное или вертикальное положение. Столис хорошо работает креативы с изображениями, но стоит добавить немного динамики. По рекомендации Facebook, чем быстрее вы подаете информацию, тем лучше пользователи ее воспринимают, ведь они не успевают отвлекаться благодаря скорости подачи. Также Facebook советует добавлять несколько сцен коротких, емких, информативных, но которые быстро приводят к самой сути. Хотите рассказать пользователю цельную историю или показать сразу несколько товаров, запустите формат кольцевая галерея. Но не забудьте в последней карточке карусели указать понятный призыв к действию, чтобы пользователь знал что вы от него хотите и совершил нужное вам действие. Итого, что нужно учесть, чтобы реклама в Instagram была эффективной? Создавайте креативы отдельно для сторис и ленты, чтобы изображения и видео максимально органично вписывались в плейсмент. Вынесите рекламу в сторис в отдельную группу объявлений и протестируйте опросы. Тестируйте видео или добавляйте динамику статичное изображение в сторис. Используйте карусель и добавляйте призывы к действию на последнем слайде. Проверяйте в режиме предпросмотра, как увидят вашу рекламу пользователи. Ну и главное, тестируйте. Не забывайте о том, что каждый бизнес уникален, но то, что сработало в одном случае, может дать противоположный эффект в другом. Стируйте разные связки креативов и плейсментов, чтобы найти решение, которое подходит именно вам. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!